итак всем доброго вечера сегодня 25 декабря мне в подарок достался вот такой вот инкубатор вот с такими вот штучками вот он уже нагревается охлаждается уже вернее инкубатор мне привезли ребята в подарок температура внутри 35,3 Сейчас там заложены яйца, но все по порядку. Вот это фирма, которой нужно оторвать руки вместе с ногами. Все, что они хорошо умеют делать, это корпус. Корпус у них делается на станке. Станок выверен. Тепло держит. Все, что можно это самое. сказать за это спасибо. Так. На этом месте был поворотный такой рычажочек который отломался и я с ним возилась сегодня с часу ночи до 6 утра чтобы выставить температуру температура в данном инкубаторе прыгает примерно на градус у меня выставлено где-то 37 и 4 поднимается 384 опускается обратно сейчас, сейчас я не боюсь я их заложила недавно внутри инкубатора нет вставки пластиковой мы спасаемся там фольгой пока что пока ничего не придумаем. и вот на данный инкубатор вот то что я говорила вот два нагревательных элемента и отверстия вот вот они отверстия отвода воздуха вот они раз два и три все остальные идут над нагревательным элементом вот эти отверстия нужно будет расширить на это место где находится Само окошко вставить сюда вентилятор. На этом мы сделаем, наверное, после Нового года. Сейчас мы смотрим, как будет держать температуру. Если что-то не так, у меня рядом стоит второй инкубатор, заложенный наполовину куриным яйцом, мы яйцо переложим туда. Пока что температура прыгает от одного в другое. Даже тут вот написано 36, а тут написано 37. Так что изначально, изначально этот инкубатор вышел уже в разрыве с такой вот температурой. Температурой в градусах. Да, все подписи за завода, так что Несмотря на то, что это мой сегодня ровно 9 лет я не знаю. Вот он. Дата выпуска 25 декабря 2015 года. Штампа такая. Сегодня 25 декабря 2022 года. Вернее, не 9, 7 лет. 7 лет. Ну, с этой бедой Девушкой мы справились. Яйца у меня заложены утиные. Позже я скажу, что это за порода. Сейчас будем смотреть только оплод. Как чего? Девушка меня попросила снимать, у которой я брала яйца. Позже я у нее спрошу, можно ли ее прорекламировать, хотя знаю, что она будет смотреть, и я ей это видео пошлю так что вот так вот переделки инкубатора тоже будем делать потому что внутри от нагревательного элемента до яйца вот, вот оно положено выходит что здесь где-то 6 сантиметров и внутри 11 сантиметров на этапе после двух недель яйцо будет перегреваться поэтому это лежит экспериментально и рядышком пойдет вот и смотрите вот какая у них разница в высоте этот у меня уже старичок побитый даже не знаю как его отмыть если у кого-то есть возможность отмывания то про этот инкубатор я снимала переделку как мы делали даже вру про этот вот там вентилятор стоит. И вот такая вот высота. Посмотрите, Вы сколько, сколько высоты здесь до нагревательного элемента. И сколько высоты в маленьком инкубаторе. Так что вот поэтому воздухообмен хороший и здесь вылуп идет лучше. Ну, На всем с вами попрощаюсь. Да, забыла сказать с данным инкубатором еще вот такой вот градусник тоже чем-то чем-то ляпнули на данный момент у меня в доме 22 23 градуса жара неимоверная и вот такой вот авоскоп мне ребята прислали это кто занимается яйцом знает что это радость огромная я себе хотела его покупать он мне пришел в подарок. Он что-то не срабатывает. Не хочет на камеру. Так, батарейки вставлены. Мы уже проверяли яйца. Вот три яйца выбраковали на одну. Трещину. А про второй подарок я сниму немножко позже. Ребятам огромное спасибо. Знаю, что тоже будут меня смотреть. Знаю, что вам перешлет мое видео. Косяки вот эти, про которые я рассказала, это не ваши. Это косяки завода Баган. Откуда они вот это вот все поставляют. Все переделки я сделаю и потом покажу. Всем пока.